я еще не начинал! Бу. Хома! Вперед! Спасибо, депутатки! Не за что перчинка! Давайте наберем на это видео 10 тысяч лайков! Лайк-лайк-лайк! Выси! Козорог! Я вот всегда смотрела один такой куленький журналистик про моду. О, там такое-такое, видела, что даже спорт может быть очень даже ничего. Там такие спортивные станицки, такие лосинчики, такие футболочки, ой. Да, мода страстная сила. Детки, детки, у меня новость. Мы сегодня едем на природу с палатками. Ура, ура, на природу с палатками, ух ты. Ой, на природу с палатками, это же так романтично. Давайте все быстренько-быстренько, потому что скоро уже будет ночь и будет О -о -о -о -о, как страшно. Ну зачем так пугать? Я, например, темноты боюсь. Хм, а я ничего не боюсь. Но все равно, давайте быстрее эти палатки поставим. Как хорошо, что мы успели палатки поставить. В ту почти темно. И можно рассказывать. Стасылки. Панки, хватит со своими стосыми. Сначала огонь развести нужно. Но это уже титер спец сделает, потому что маленьким к огню нельзя. Ты все правильно сказал. Сейчас я все сделаю. О, теперь началось время для моих страшных историй. тупанки, зачем ты пугать, а? Это я еще не начинал. Бу! Ну, ну, где же Ой, моя москвичка! Ой, моя москвичка! Алло! -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, а что у нас здесь что есть? А вы видели мультик Каспер? Там есть одно привидение. Ну правда, оно хорошее, Но остальные три, они не очень хорошие. О, вот опять! Зачем ободисовывать? Давайте я вам лучше историю расскажу! Жил бы на свете один очень задный мальчик! О, Панки, это что, противная история, стоит? Почему это при меня? Я чего, задний? Ну погоди, Петинка. Попросишь ты у меня эту конфетку, вот тогда и узнали задный я или нет! Ну ладно, извини меня, Панки, извини, я больше не буду, рассказывай дальше, а то зудка интересна стала! всего это она рассказывал. Ага, жил на свете очень задный мальчик. Он никогда не делился ни с кем, ни своими игрушками, ни конфетами. Ну, короче, ничем не делился он. И тут однажды к нему подошла девочка. И попросила у него и игрушечку. А он же задный. Он с ней не поделился. Да-да, не поделился. Вот так. Я сказала, нет, не дам. Это моя игрушка. Все. Она говорит, так у тебя же много. О, нет, все равно не дам, потому что я очень задний. Но мальчик же не знал, что эта девочка сея. Ого, и что такое это забывает? Ха, еще не то давай, Особенно для таких маленьких, как ты. он по лесу. Это, наверное, то привидение, про которое нам Панки говорил! И, и, и, и, девчонки ой, вы чего налетели а? вкусно, масмелло Панки, ты чего? специально привидение переоделся Печенька, ты чего? Какое еще привидение? эй, ребятки, вы чего не спите? а? да вот Панки нас всех пугает обманывать некрасиво, никого, никого я не пугаю я себе кусаю погодите, погодите, что у вас здесь случилось? расскажите мне подробнее да вот, Я выхожу Какой шар Лол нашел для нас Панки? Давненько мы с вами не открывали, Лол, питомцы. <свы> Вы знаете, я очень хочу, чтобы мне попался питомец либо перчинки, или сахарка. Даже больше, чем золотой шар. Честно. Что, давайте поскорее его откроем. Открываем наш первый слой и ищем нашу подсказку. Вот она. И... Ой, <свы> здесь кошечка с короной. Плюс собачка. Может быть, это противоположности, как вы думаете? Посмотрим, повезет ли нам. И наш второй слой. Мне прям уже не терпится посмотреть, кто же здесь. Ой, смотрите, какой малиновый шарик. И здесь у нас наклеечки. Вот, вот кого я хочу. Вот такого щеночка для сахарка. Или такую кошечку для перчинки. Ну, я надеюсь, что... Мне они попадутся. Вот так. Опа! Открылся. Поехали. Наш песочек и пакетики. И наш первый пакетик. Вау, вот это да. Смотрите, это будет кошечка. Это совочек черного цвета. И здесь изображение кошки. Вот наши ушки и хвостик. И кошачьи глазки. М -м -м. Итак, второй пакетик. О, какая прозрачная кружечка! Смотрите, она полностью прозрачная! И здесь написано baby! Она такая красненькая, и крышка тоже красная. Но так как бутылочка прозрачная, она не столь насыщенная. Ой! Ала! И здесь у нас... Очень-очень очень хотела эту кошечку, смотрите, Перчинка, я тебя поздравляю! -ху -ху. Круто, класс! А, это же ободок нашей кошки для нашей Перчинки! голубенькая, а второе синие! Ой, какая же ты хорошенькая! Давайте оденем ее ободочек! Бум, я просто в шоке! Вчера я открывала золотой шар, я думала, мне попадется мальчик! Нет, но сегодня, хоть и не золотой шар, но мне попался тот питомец, которого я очень при очень хотела! Ребята, мечты сбываются! Просто в это нужно... Очень-очень-очень поверить! Потому что этих питомцев я открываю всего лишь третий раз! Это мой третий шар из этой коллекции! И мне сразу попадается с третьего раза тот питомец, которого я очень давно ждала! Друзья, всегда верьте в себя! И верьте обязательно в свои силы! И тогда у вас получится все-все-все, о чем вы только пожелаете! И всегда стремитесь к своей цели! И мы теперь откроем еще песочек, посмотрим, что... Что еще за аксессуары здесь спрятались. Так, наш песочек. Открывайся. А, смотрите, он салатового цвета. И давайте искать. Ой, точно есть. Это обувь. Козыцкая, козыцкая, ты такая Ой, ты такая... Написайте нам в